Теперь смотрите, берем другую ситуацию, другую сторону. Мужчина тоже нуждается, женщина нуждается в этой защите, в финансовой защите. Мужчина тоже нуждается. В чем он нуждается? Вот это параллельно, параллель какая? Женщина нуждается в защите, а мужчина нуждается в поддержке, в поддержке, то есть нуждается, чтобы его надо всегда гладить только по шерсти. Говорит, ты у меня... Чив ли, я? Чив ли я? Конечно, Чив. Конечно, Чив. Помните мультик? Чив знаете, как переводится английского? Начальник. И это, по воробушке показывали, мультик с воробушкой, да, воротушка, как бы... <свист> <свист> <свист> Мужчина всегда спрашивает, чиплия, чиплия. То есть начальник я, начальник, начальник. Начальник, начальник. <свист> вот теперь смотрите, такая ситуация. Мужчина спрашивает, чип ли я? Он говорит, С какой-то стати. <свист> Вот это жадность уже. То есть перево переворот произошел. Переворот какой? Мужчина жаден до денег стал, а женщина хочет, чтобы он повышал ей настроение. Все наоборот получается. Понимаете, о чем я говорю? Ну, мы разобрали какую-то конкретную ситуацию. Хотя на самом деле таких ситуаций миллион. Просто если вы испытываете какое-то страдание и думаете, есть какое-то несоответствие, за что мне такой дурак достался вообще. Вот. Есть 100% за что. Надо просто знать, что есть какое-то соответствие и успокоиться. Потом Бог покажет. Если вы начнете молиться Богу как-то, то вы почувствуете недостаток, свой недостаток, который является таким же, как и у близкого человека. То же самое, только наоборот. Тайна, да, да такая, да? А угу. вот, общем, говорили ранее, а да? Разрушает. разрушает очень сильно, То да? Это неправильно. Это, неправильно. это неправильно, но да. это нормально. Всегда, когда у человека есть какое-то испытание в жизни, он обязательно его получит через близкого человека. Близкий человек получается наоборот. И это, наоборот, незаметно. Вот можно сразу задать вопрос, а зачем ты за жадного-то выходила? Куда ты смотрела? Нет ответа на этот вопрос. Потому что женщина не может увидеть жадность в мужчине, потому что она сама такая. Она сама такая, поэтому она не видит. Одинаково и незаметно. Вот, допустим, женщина гневливая по природе, она может за гневливого мужа выйти? Невозможно. Какой мужчина ей должен нужен? Податливый. Податливый, значит, обидчивый. Вот и все. И она не заметит в нем обидчивость сначала. Она что заметит? Податливый. Она думает: "Ой, какой он мягкий характер, мне такой нужен". Мне характер нужен твердый, вот. И потом она узнает, что он обидчивый со временем. Это нормально. Но я сейчас вам другое хочу сказать, другое, мои хорошие, когда люди расходятся, когда у людей нет возможности, нет возможности жить вместе. В чем причина? Смотрите, Бог так интересно сделал, Он людей держит очень крепко друг с другом. Вот эти привязанности, это ожидание счастья, такая сила, что уйти невозможно. Вот если взять, вот попробовать уйти от близкого человека, назад тянет. Невозможно просто взять и уйти. Почему люди расходятся? В чем причина? Есть ведь такая сила. 80% разводов у нас в стране. 80% людей, которые приходят в ЗАГС, разводятся потом. Это статистика официальная в нашей стране. Выше процент разводов только на Украине. Если говорить о всем мире, о всем мире, только на Украине. У нас очень высокий процент разводов. Причина какая? Сейчас я вам объясню. Смотрите. Причина — неправильная жизнь. Человек должен брать энергию от Бога, от духовной жизни. У нас нет духовной культуры. Она развалилась в результате чего? Коммунистической революции. Понимаете? И во всех, даже взять западные страны, здесь духовная культура. В Америке на долларах пишут, мы верим в Бога. Понимаете? То есть наша ситуация какая? То есть мы развалили духовную культуру, заметно ничего не дали. Понимаете? То есть... Духовной культуры нет, означает человеку не на что уповать. Что значит уповать? Брать откуда-то силы. Человек должен брать силы не от телевизора, не от интернета, не от компьютера, не от компьютерных игр. Он брать силы должен от духовной жизни. Есть такое понятие, как внутренняя жизнь. Потому что в семье надо постоянно отдавать, и это все съедается благополучно и забывается. Допустим, женщина приготовила поесть, она приложила силы, любовь, это все сожралось, и спасибо не сказалось. Уж всталось со стола и ушлось. И она... <связывая> Понимаете, в наших сердцах нет благодарности. Мы очень эгоистичны по природе. Нам кажется, что мы благодарны, когда мы в трудной ситуации, как Яролаш был. Если бы у тебя был бутербродик, я бы с тобой обязательно поделился. Жалко, что у тебя нет бутербродика. Это пожрал все. Говорит ему, жалко, что у тебя нет бутербродика. Это природа человека такая, понимаете? Вот у нас такая природа. Мы очень эгоистичны по природе. И причем мы этого не знаем, не догадываемся даже об этом. Мы говорим близкому человеку, ты что такой эгоист? Мы точно такие же эгоисты. Женщина по-женски эгоистична, мужчина по-мужски. Приведу пример. Допустим, женщина думает, я не эгоистичная, очень чуткая. Вот смотрите, сейчас приведу простой пример. Пластика Жанга. Мужчина очень устает, приходит с работы, да? Он очень устает, ему очень тяжело психически. И если он очень-очень устает, то в этом случае его психика черствеет и становится грубой такой, тяжелой. Уставшая, тяжелая психика у мужчины. Женщина что ждет от мужчины? Внимание. Внимание. Мужчина приходит с работы уставший, он может внимание дать? Нет. Когда человек устает, что ему нужно? Отдых, покой. Что же надо делать в это время? Требует внимания, конючит его, то есть она его добивает фактически, добивает. Ему и так тяжело, она его добивает. Это классика жанра. Это происходит не потому, что она хочет его добивать, а потому что она не понимает, насколько он устал. Понимаете, о чем я говорю? Мы такие по природе очень эгоистичные. Теперь второй вариант. Смотрите, женщины, у женщины месячные, допустим, да? Психика вся на пределе, то есть ей очень тяжело. И что она не может дать мужчине в это время заботу? Она не может ему дать, так? Не может о нем заботиться так же, как обычно. У нее нет сил. Что он в это время делает? Добивает. Он требует от нее того же самого, что и обычно. Неважно, тяжело ей, не тяжело ему по барабану. Это что означает? Это означает, что у нас сердца каменные, понимаете? Но кажется, что они очень такие хорошие. Мое сердце хорошее, а вот его плохое. Понимаете? Вот в этом наша проблема. Проблемы. Есть несколько проблем. Смотрите, первая проблема. Первая проблема заключается в том, что между мужчиной и женщиной постоянно усиливается желание наслаждаться. Постоянно вот семья для чего создается для того, чтобы наслаждаться. И это желание постоянно усиливается. Желание тянуть счастье усиливается, желание отдавать счастье отротируется. Первая проблема. Вторая проблема. Возрастает привязанность. В результате Углубление наслаждения, когда мы очень много сексом занимаемся, когда мы очень много требуем наслаждения друг от друга, когда мы забываем о служении, постоянно хотим наслаждаться, что наступает, какой момент? Что привязанность становится сильнее уважения. Знаете, есть две силы, которые регулируют отношения. Привязанность, то есть никуда уйти не могу. И привязанность также это та сила, которая вызывает тяжелую карму изнутри. Чем больше я привязан к близкому человеку, тем больше мне с ним страдать. Одну соль есть, соленый хлеб есть вместе. Понятно, да? Уважение, что это такое? Оно формируется на расстоянии, на дистанции, но больше свободы. Чем дальше мы друг от друга, тем больше свободы, больше уважения. Чем ближе друг к другу, меньше уважения, меньше свободы. Меньше свободы вроде бы хорошо, но меньше уважения — это плохо. С другой стороны, больше свободы — это плохо, но, меньше, но больше уважения — это хорошо. Видите, что происходит? То есть в основном тенденция такая. Люди очень сильно сближаются в отношениях. Дистанция сокращается из-за того, что желание наслаждаться друг другом. Дистанция сокращается. Возникают понебратские отношения. Ругань, оскорбления, скандалы. Из-за этого очень сильно дранится сердце. Когда сердце становится совсем израненным, человек теряет уже связь, вот это вот у него атрофируется привязанность, и он просто уходит. И все. Вот так это все происходит. Какой выход? Человек должен искать счастье не в семейных отношениях, стараться искать счастье не в семейных отношениях, а в служении Богу. Думать о Боге, молиться, желать всем счастья, как мы сейчас будем делать, работать над собой и так далее. Когда человек уходит вот в отношения с самим собой, в молитву, он наполняется силой, которую он может отдавать близкому человеку. Когда человек отдает силу уже бескорыстную близкому человеку, просто так. Вот у нас уже нет отношений, а я взяла тебя с любовью, приготовила. Что возникает у близкого человека от этого? Благодарность. Вот это благодарность, это и есть первая капля любви. Когда люди начинают просто, несмотря на плохие отношения, несмотря на то, что все плохо, начинают служить друг другу из-за того, что сила служения есть. Эта сила берется от духовной жизни. Человек, занимаясь духовной жизнью, во-первых, отдаляется, отвязывается от близкого человека, не ожидает от него слишком много. Он ждет от Бога уже. Он, занимаясь духовной жизнью, он наполняется силой. И отдает близкому человеку. У того возникает благодарность, благодарность заставляет слушать. Когда человек благодарен, начинает прислушиваться, и поэтому его можно воспитывать. И тогда наступает гармония. Чем больше служение Богу, думать о Боге, тем больше благодарности в отношениях, бескорыстного служения друг другу, нежелания наслаждаться. Вот когда ты для меня это сделаешь, я тебе тоже тогда это сделаю. Понимаете, это желание наслаждаться. А бескорыстно означает, просто заботишься о близком человеке. Просто простила, что он такой вот жадный, допустим. Просто простила. Говорит, что ты у меня такой, такой замечательный, я тебя так люблю. Какой ты у меня вообще не жадный. Это с помощью духовной силы такое вот чувство такое возникает. И сразу раз его расслабило, и он тоже, а вот тебе деньги. Ну то есть... Вот так. Понимаете, о чем я говорю? О том, что есть только один способ решить проблемы в семейной жизни. Это увеличивать духовную жизнь. Уменьшать ожидания друг от друга. Это ожидание — это пожар, который горит в сердце, и он разрушает жизнь. Вот почему мне не хватает этого счастья у других? Мужики, как лебедушки, у меня бездоносец. Понимаете? То есть этот пожар, когда человек разжигает в своем сердце, он разрушает свою жизнь жизнь близких людей. Причина, почему так сильно мы страдаем, потому что мы сильно хотим наслаждаться друг другом. Это наслаждение побеждается с помощью служения Богу, потому что когда человек думает о Боге, он бескорыстие в отличие от корысти получает. Когда человек думает о муже, получает корысть. Женщина думает о Боге, получает бескорыстие. Думает о Боге, получает способность служить. Думает о муже, получает что? Рабство. Она не может просто так служить мужу. Потому что нужно, чтобы он сделал в ответ что-то. Понимаете? Женщина, когда думает о муже, готовит, что она получает? Желание, чтобы он отблагодарил. Когда женщина для Бога готовит, что получает? Свободу. Свободу. Вот это ведическая культура. Веды рекомендуют с помощью духовной жизни решать все вопросы все проблемы решают с помощью молитвы с помощью пожеланий всем счастья прощения просить прощения прощать прости вместо прощай я скажу в этот раз что просвет не погас я скажу в этот раз понимаете прости сказать непросто место прощай не просто для этого нужны душевные силы. Душевные силы берутся от духовной практики. Они не берутся просто так откуда-то. «Я устала уже так жить». Это означает, что ты и не жила, ты просто мучилась. Потому что, чтобы жить с близким человеком, для этого нужно думать о Боге. Не о телевизоре, не об интернет, не о телефоне, а о Боге. Нужно духовную энергию получать в свое сердце, чтобы можно было что-то давать близкому человеку. Это очень непросто переключиться, потому что вся наша культура и цивилизация направлена только на потребление. Мы ничего отдавать не можем, мы можем только смотреть, слушать, развлекаться. Раньше иконостас, иконостас стоял посреди квартиры, и он давал возможность служить. Бог развлекает как-то там? на картинках он там. Джимми, Джимми, а, а ча, Там есть такое, нет? В иконостасе, нет? Ничего там нету, там просто эканастас стоит и все. Я согласен, да. Но это означает уже что? Это означает духовная жизнь. Когда человек молится Богу, там оживает все. В отношениях со святым человеком все оживает, все становится счастливым, красивым, радостным. Но когда человек смотрит телевизор, его сердце ничего не оживает. Он просто прожигает свою жизнь. И все, он просто смотрит, и там все, сама жизнь происходит там, а у него нет никакой жизни. И поэтому отношения в семье все портится, все портится, растет что? Без надега. Без надега означает, нет путей из лабиринта. Нет путей из лабиринта. Почему мы так устали друг от друга? Это почему у нас нет сил жить вместе? Потому что силы брать неоткуда. Веды говорят, что точно так же, как корень дерева, если поливаешь, что все веточки распускаются, все точки распускаются, все становится наполненным силой. Точно так же, как человек духовной практикой поливает свое сердце, озеро, озеро счастья растекается в сердце в результате духовной жизни, и все водоемчики, которые с сердцем связаны, наполняются. А что у нас с сердцем связано? А все что угодно. Вот допустим, ребенок болеет, надо о нем думать, чтобы ему помочь? Надо о нем думать? Вы ошибаетесь. О нем не надо думать, потому что мы с ним и так связаны. Если бы вы могли ему помочь, вы бы сейчас уже помогли. Потому что когда ребенку плохо... То его психика не спрашивает вас, не спрашивает вас, брать у вас энергию и не, или не брать, она уходит немедленно туда. У нас есть много-много разных отношений, близких. Разные люди нуждаются в силе, кому-то плохо, кто-то болеет, кто кого-то тяжелая судьба, кого-то в тюрьму сажают, кто-то заболел тяжелой болезнью, от кого-то бросили родственники. Мы близко связаны с этими людьми. Что в этот момент происходит? Из нашего сердца кусок энергии берется и туда переходит. Близкий человек тело оставил. Нас спрашивают или нет? Нет. На сердце камень. И жить невозможно. Куда то все делось? Нет сил. Поэтому нет необходимости думать о родственниках, думать о том, чтобы им помочь. В этом нет необходимости. Нужно думать о том, что является источником счастья. Когда человек думает о Боге, думает о Святом Человеке, о Священном Писании, есть разные способы передавать эту энергию Солнца. Бог сравнивается с Солнцем. Есть разные способы передавать энергию Солнца или энергию Бога. Священное Писание, Святой Человек, Лик, Бога и так далее. С разные способами. Одна и та же энергия разными способами передается. Святое место, останки мощи святых людей. Когда человек знает этот секрет, а это непросто узнать, потому что мы знаем только простые вещи, где зарабатывать. Ну, простые какие-то вещи. Мы учились этому всему. Но это сложная вещь. Думать о Боге — это непростая вещь. Сложная вещь когда человек настраивается таким образом, он к источнику счастья направляет свой взор, то в этот момент сразу же сердце наполняется силой. Там центральное озеро, вот здесь находится, в сердце, наполняется силой. И все ручейки, куда надо, начинают течь. И отношения потом наполняются силой. Я чувствую, что я помогаю своим близким людям. У меня есть сила на это. А потом я вижу, как им лучше становится. Это следующий этап. Три этапа победы над своей судьбой. Первый этап — у меня появляется внутри сила в результате внутренней жизни. Второй этап — я могу строить отношения уже, с кем я не мог говорить. Я не верил в отношения, не мог слова сказать. Начал говорить, потому что есть сила говорить. А потом я вижу, как он меняется по отношению ко мне. Три этапа всегда. Начинается все отсюда. Как Мы с чего начинаем? Да, мы душим источник трудностей. Допустим, муж приносит трудности, мы его душим. Ребенок болеет, ребенка душим. Думаем о нем. «Душим» означает думать. Как солдаты меня мать провожала, Тут и вся моя родня набежала. О, куда же ты, Ванек, ох, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты в Красной Армии штыки. Чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. <реклама> так? Что это значит? Это значит, что решаем проблемы не так, чтобы сама, да? Положила руку на голову, сказала, ты не погибнешь в бою. Я буду с тебя молиться одно поведение, а плакать и требовать назад другое поведение. Понимаете, о чем я говорю? То есть есть проблема, мы направляем свои силы на проблему, а не на себя. Не отсюда берем счастье, а оттуда берем счастье. Это обычный способ жить у всех людей. Муж, объелся груш, значит, душа мужа. Не молимся от него, как бы он да я-то нормальная, он плохой. Душем мужа. Ребенок объелся груш, душем ребенка. Патовая ситуация. Веды говорят, если человек постоянно думает об объекте своей тревоги, тоски, он обречен на неудачу. Счастья в жизни не будет точно. Шансов нет. Замкнутый круг. Все. Что делать? отвлечься начать молитву будет туда тянуть опять все равно будет тянуть потому что вся сила будет уходать куда уходить на погашение проблемы но наступает момент так как ты думаешь о боге силы становятся все больше и больше и больше и больше в этом раз спокойствие наступило по отношению к проблеме что это значит уже начал побеждать судьбу проблема не решилась она осталась муж как гулял так гуляет ну ты уже спокойно в сердце. Почему? Потому что ты уже сердце победила. У тебя водоемчик наполнился, дальше пошел ручеек. А мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Да? То есть ниточка завязывается постепенно. Ты начал отношения уже строить. Как ниточка завязалась, муж гуляет. Ниточка завязалась, что с ним происходит? Совесть начинает мучить. Потому что почему он гуляет? Не было отношений. Но она начала прощать, просить прощения, о Боге думать. Все силы появились сначала быть спокойной, потом прощать, простить его за то, что он гуляет. Она начала понимать, что не просто так, что он гуляет, значит, есть причина во мне тоже. Начала эту причину понимать, что она мало внимания мужу уделяет, думает только о себе постоянно. Дальше молится, появилась возможность с ним общаться. Говорит, мой хорошенький, как я давно о тебе соскучилась, можно я тебя поцелую? Раз, поцеловала, обняла, накормила гулящего своего. И он так, у нее пошла совесть внутри, а что делать? Совесть же есть, она никуда не девалась. Или бывает, что нет совести. Совесть это энергия Бога, это сверхдуша, есть такое понятие сверхдуша. Она дает счастье, страдания человеку, дает память, забвение, дает ощущение правды. Это голос совести, да? Бог все это дает человеку. Дает человеку знание и неведение. Если женщина правильно себя ведет, у мужа просыпается совесть. Совесть просыпается, тяжело уже гулять, потому что жена хорошая, я скотина. Понимаете? То есть это все происходит за счет победы над своей судьбой. Почему он гуляет? Потому что я в прошлой жизни гулял. Нет другой причины. Этот мир соткан только из справедливости. Здесь нет ни тени несправедливости в этом мире. Просто всю справедливость мы понять не можем, потому что мы недостойны. Допустим, вы спрашиваете, а почему я не знаю о том, что я гуляла в прошлой жизни, если у меня такой гулящий муж? потому что ты недостойна это знать. Если ты знала, ты бы уже исправилась. Ты помолись, чтобы узнать об этом сначала. Ты сначала помолись, чтобы получить знание, потому что знание тоже человек получает в результате молитвы. Оно приходит тоже постепенно. Знание о себе. Потому что первое, что человек в результате молитвы получает, знание о себе. Вот ты какой северный аллей. Смотрит на себя. <смех> о, вот это да! Интересно! <смех> о других людях же мы хорошо много чего знаем, о а себе почти ничего не знаем. Мы не знаем своих недостатков, ничего. Кажется, что их нет просто. Но это в результате духовной силы приходит все это со временем. Нас в конце лекции мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Мысленно настраиваться на святого человека и повторять, я желаю всем счастья все вместе. Это не духовная практика, но это похожее занятие. Потому что у нас разные веры у всех. Мы не можем какие-то молитвы читать. Но вот повторять Я желаю всем счастья можем. В ведическом знании это предусмотрено. Были такие веды, назывались шанти-мантры. Шанти-мантры означает, такие молитвы направлены на мир в отношениях, мир во всем мире. шанти Шантимантры. И они читались всеми людьми, всех религий, всех вер вместе. Допустим, «Сорвей Баванту Зуки Нага, я желаю всем счастья». Переводится эта строка строка. «Сорвей Шанту Мира Моя, я желаю мира во всем мире». «Сорвей Бадрани Пашянту». Я хочу, чтобы все живые существа получили удачу в жизни. «Накаши Дуб Кабак Бавет». Я не хочу, чтобы кто-либо страдал. И люди собирались и вот так повторяли вот это все хором. И царился мир, царился мир в отношениях во всем. Мы сейчас тоже по русски будем просто одну строчку повторять: я желаю всем счастья. Но чуть попозже. Сейчас мне нужны ваши вопросы. Это означает, что, да? Чтобы не задавило. Хороший вопрос. Смотрите, когда человек начинает молиться Бога, то Богу, то сразу как в зеркале отражаются его грехи. Бог чистый, поэтому грехи сразу выходят наружу. Ты рядом с, чистотом, с чистотой чувствуешь себя уже. Начинаешь чувствовать, что у тебя там есть что-то. Что в это время делать? Если ты сильно концентрируешься на грехах, это означает, что ты с Богу, к Богу пришел не с тем. Не с тем. Потому что, когда человек видит Бога, то он должен думать о служении. Он не должен думать о своих грехах вообще, в принципе. Ну, сколько бы их ни было, какая разница, я все равно продолжаю служить. Как у Марка Бернеса была такая песня, там, что мы живем в тяжелое время, что нас судьба сейчас разлучит и все равно, стоя на пороге этой разлуки, мы стоим стою с тобой, стоим перед разлукой, и все равно «и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе». То есть идея в чем заключается? Что бы ни происходило, я к Богу обращаюсь не для того, чтобы думать о том, что происходит. Я к Богу обращаюсь для того, чтобы служить. И я улыбаюсь тебе». Война кругом нас сейчас разлучит, мы последний раз видимся, и я все равно улыбаюсь тебе. Накручивают, все будут помогать. Все будут добивать, все будут помогать. И я улыбаюсь тебе. Все равно, все равно. Не имеет значения. То есть человек должен учиться служить. Служить означает верить в Бога. Вот сколько бы со мной чего ни происходило, а я все равно верю, что все будет хорошо, потому что я думаю, когда человек думает о Боге, о святости, он, у него нет границ, он все равно будет побеждать, он будет продолжать, продолжать, там бесконечно, понимаете? Там бесконечная возможность радоваться, испытывать счастье и побеждать на фоне полной разрухи, понимаете? Это бесконечный процесс, и человек в конечном счете сначала в сердце побеждает, потом побеждает в отношениях, а потом побеждает причину страдания. Победа означает счастье, радость, не означает, что ему плохо станет, наконец. Я молюсь, молюсь, он скотина, когда же он загнется. Нет, нет, это другое. Наоборот, я прощаю, я улыбаюсь тебе, несмотря на то, что ты меня оскорбляешь. Все. Я прощаю, прошу прощения, забочусь. А потом, когда он начал чувствовать совесть, воспитываю. воспитываю. Не означает, что я все терплю, всегда вот так головка киваю. Нет. Отношения между мужчиной и женщиной означают, сначала забочусь, прощаю, а потом воспитываю. Если не воспитывать, не будет жизни также. Надо воспитывать обязательно. Когда воспитывать, когда слушать начал. Когда ты реально вложил в человека, можно заметить, что ты ему говоришь то же самое, что раньше он не воспринимал. А сейчас он прислушивается, потому что он благодарен сердце, а благодарность никуда не уберешь. Ее не вырвешь из сердца, а она туда засела и сидит. У меня хороший человек. В сердце говорит, а тебе хороший человек достался. Послушай, что он тебе говорит. Но для того, чтобы стать хорошим человеком, для этого нужно трудиться. Вот все, что мы имеем в нашей жизни, это не любовь. Это просто желание наслаждаться. Любовь состоит из четырех этапов. Первое способность принять человека таким, какой он есть. Первая капля любви. Вторая капля любви. Уважение к этому человеку, ты начинаешь видеть в нем душу чистое, светлое. Видишь то, что раньше не видел, и начинаешь его уважать за это хорошее. Третья капля любви это верность. Верность означает, что я знаю, что Бог специально нас соединил, чтобы мы были счастливы друг с другом. И четвертая капля любви это искренность. Искренность это, это труднодостижимая вещь в отношении. Это уже уровень святости. Даже хотя бы до верности, даже, или просто до уважения. Уже на уровне уважения есть счастье в семейной жизни. Просто я принимаю близкого человека, по крайней мере, я домой буду ехать отдыхать дома. Не ругаться, отдыхать. Уже счастье, по крайней мере, дома есть. Не в отношениях, а по крайней мере, дома. Но если я дальше двигаюсь, служу близкому человеку, я начинаю его уважать, потому что кому служишь, в том видишь хорошее. Ком наслаждаешься, в том разочаровываешься. Когда мужчина наслаждается женщиной, что он в ней видит? Недостатки. Когда мужчина служит жене, что он в ней видит? Хорошее. Понятная система? То есть по факту большинство людей никогда и не любили. Это было просто развлечение. и Все, мы развлекались друг с другом, любви не было. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что уже было между нами. Да, ваш вопрос. А их не надо гармонизировать, это бред полный. Вот эта идея на то, чтобы гармонизировать интимные отношения, полный бред, потому что интимные отношения зависят от душевных отношений. Если люди душой друг с другом уже классно настроены, интимные отношения естественно и легко подстраиваются под это. Потому что интимные отношения, сейчас смотрите, сейчас какая культура у нас. Это придумал знаменитый Фрейд. То есть что он придумал? Это потому что это выдумка, этого в природе нет. Он природа, придумал, что основа семейной жизни это секс, все наоборот. Не душевные отношения, а секс основа. И если будет хороший секс, значит все остальное будет хорошо. Это тоже работает, эта система работает, но временно. Временно работает, потому что это мы как бы с горочки, когда катимся, нам хорошо. Вопрос будет заключаться в том, когда прикатимся, что делать. Да, люди нас в сексе основывают свою жизнь, они катятся с горки, потому что они не служат друг другу, они просто наслаждаются друг другом, понимаете? В небе полуночном, в небе весеннем, падали две звезды, две звезды, две светлых повести своей любви, как небесопости. А там две звезды упали и разбежались. И все, на этом все закончилось. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда, Под белым небом и Прощай, и ничего не говори, И ничего не обещай. Да? А чтоб понять мою печаль, Густое небо посмотри. Две звезды, две светлых поездки. Понимаете, когда люди наслаждаются, результат всегда вот этот. Прощай со всех вокзалов поезда. Тютю. -тю. Мы расстаемся навсегда. А, чтобы понять мою печать, густое небо посмотреть. Все. Понимаете, идея в чем заключается? Вот эта теория Фрейда, она не работает. Если люди пытаются улучшить интимные отношения, это означает, что они падают. Падают. Потому что там пропасть. Ну, улучшились интимные отношения на время. Что дальше? Падаем дальше. Понимаете, привязанность возрастает, желание наслаждаться друг другом еще больше, счастье меньше. Почему? Потому что счастье, оно ведь не зависит от того, сколько мы наслаждаемся друг с другом. Это сон, сон жизни. Иногда можно поспать, это сон жизни. Счастье — это не сон, это труд. А вот труд, когда люди трудятся над отношениями, интимные отношения улучшаются сами. Без всяких проблем. Когда рядом со мной близкий человек, которого я вижу много хорошего, то, естественно, мне с ним хорошо во всех ситуациях жизни. Во всех ситуациях. Пытайтесь это понять, мои хорошие. Иначе счастья не будет. Потому что сон, к которому мы стремимся... Смотрите, есть люди, которые верят во влюбленность. Они постоянно этой верой живут. Они чего хотят? Они мечтают о чём? Да, они мечтают, что я всегда буду влюблена, всегда, я всегда буду наслаждаться женщиной, вечно. И мне такая жена нужна, чтобы всегда я наслаждался. Мне такой муж нужен, чтобы всегда мне было с ним хорошо, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил, что чем мамой называл, был спиртному равнодушен и беседе был не скушен. Мечты. Где ваша сладость? Мечты ушли. Осталась гадость. <свят> пока человек мечтает, жизни нет. Это просто он падает. Две звезды падают в это время, понимаете? Две светлых повести падают. Потому что пока они мечтают, они чем занимаются, они растрачивают свое благочестие. На на. Балдеем. Падает. Две звезды падают в это время. Сон. Это сон просто Некоторые люди живут этим сном. Они думают, не получилось здесь, нет любви. Что значит надо делать? Следующий. Следующий, да? Следующий, опять понаслаждались, опять тю-тю. Опять. И так далее. А количество наслаждений сокращается, потому что благочестие меньше. Если первый раз пять лет, потом три года, потом два, потом один, потом два месяца, потом один месяц, потом один день. Да? Это проблема наказания с прошлой жизни. Нужно делать три вещи. Первое — молиться Богу. Бог даст знание, что делать. Второе — быть ближе к природе, потому что и сама искусственность, искусственность цивилизации заставляет людей быть бесплодными. Я просто имею тонкое видение вижу, что, вот, допустим, в Москве, так как там каменные джунгли, там очень мало природы, женщины многие бесплодные. Я просто по улице смотрю, бесплодно, бесплодно, бесплодно, бесплодное. Почему? Потому что там каменные джунгли, там нет силы, нет силы природы. Женщина получает, чтобы зачать ребенка, она сила от земли получает. Сюда приехал в Краснодарский край, смотрю, все с пузиками ходят. Всем другая картина, понимаете? То есть все женщины как бы... «Воеду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело!» Понимаете, здесь как бы природа в деревне. Видите, смотрите, обстановка какая. Хорошо, Да? Когда много природы, тогда легче зачинать. И третья причина — это отсутствие знания, что бесплодие — это болезнь. Болезнь надо лечить, лечить, надо лечиться. Есть бесплодие — не надо ждать, надо лечить. Каналы тонкие забиваются, надо их прочистить. Как лечиться? Не у гинекологов-врачей. Травная медицина, йога, очищение организма, голодание — закаливание тоже те же самые дыхательные упражнения то что очищает организм приближает его к природе дает силы и лечения травками травы это тоже психическая энергия это не химические вещества травы это энергия солнца заложенная в растении еще какие вопросы да а вот нет, так не бывает. Это не служение было, это просто балдёж был. Вы так это воспринимаете как служение. Наслаждались просто. Женщина наслаждается служением мужу. Она служит ему и наслаждается. Ей хорошо заботится о нем, потому что она его любит. Это наслаждение. Потом благодарность возникает, так называемая. Но а потом наступает тяжелый период, и все как мыльный пузырь рушится. Почему? Потому что в это время как раз и начинается испытание любви. До этого мы просто обалдели вот так вот. Есть благостный балдеж. Да, люди заботятся друг о друге. Так они балдеют. Потом наступает период, когда тютю, Бог отбирает чувство счастья друг с другом. И дальше надо служить уже, заботиться о человеке. И чувство долга. Молиться Богу и чувство долго служить. И семья сохраняется. Смотрите, Алёша, психолог, она изучала много браков, такая известная психолог, и она увидела, что буквой В идут отношения, буквой В. То есть сначала влюбленность, она заканчивается, начинает таять отношения, где-то в, в течение 10 лет. Потом, если люди доходят до ручки, до нуля, и они, если смогли начать служить друг другу, то дальше... Некоторое время ничего не меняется, потом бац, вверх пошли отношения, потом дальше, дальше, дальше, дальше вверх и потом к старости уже чувства стихают, но все равно они не сильно снижаются, так чуть ниже становятся и все. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, Серебряные свадьбы, душевный разговор. Душевный разговор уже становится. Понимаете, сейчас мы до этого балдели, друг другом наслаждались, а теперь уже душевный разговор. Почему он душевный стал? Потому что люди выполнили свой долг друг перед другом. Если 25 лет прожили вместе, значит, уже есть вот это, пробили вот это вот все. Она говорит, что где-то вот через 15 лет уже начинается подъем. Не пробили, значит, просто как растение живем. Просто смотрим друг на друга, как на стенку. Отношения, если есть, они через 15 лет пробиваются и начинают служение. Уважение естественным образом возникает, если 15 лет прожили вместе, если мы учились отношениям. Не просто жили как растения и ждали друг от друга. Ждать или служить это противоположные вещи. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. Понимаете, нужно служить. Нужно не ждать, а служить. Тогда будет результат. Вот я сейчас за вас это делаю. Теперь вам надо подключаться.